Муж с женой, прожили 48 лет, на даче лежат, отдыхают. Она ему. Владимир, ты помнишь самый счастливый день своей жизни? Назь, как не помню, вчерашний день после твоего знакомства. Все. И все.